Для того, чтобы корректно завершить работу в системе 1С задачник, необходимо в левом верхнем углу выбрать пункт «Главное меню», перейти в меню «Файл» и выбрать пункт «Выход».